Когда же оно выйдет? Пока что никому не известно. И, скорее всего, это произойдет внезапно. А может быть, никогда не произойдет. Я не могу точно сказать. К сожалению. 2.2 не выйдет никогда. Потому что роб ленивый, как все. Время, Он не выпустил Сникпик Демонстрируя нам большой дикпик Новые блоки, новые триггеры, новые фоны, редактор частиц Система аккаунтов и мультиплеер, так много всего, но где же оно? Сколько видосов и новостей, предных названий и прочих все потому что 2.2 Может не выйдет вообще никогда